Всем привет! Меня зовут Аня, я живу в Канаде. Я прошла курс Интуит первого уровня у Ирочки Заверухи. И для меня этот курс в первую очередь о том, как устроена Вселенная, как работают ее законы, о том, что мы частичка Вселенной, мы люди, маленькие частички Вселенной, но тем не менее мы очень многое можем. Мы можем измени изменить свой образ мыслей в положительную сторону, а значит, изменится окружение, изменится наша жизнь в положительную сторону. Помогая себе менять наши мысли, мы помогаем меняться другим. Они даже об этом не знают. Вы начнете жить жизнь, не проживать, а жить жизнь изнутри из души, из сердца. Мне так понравилось учиться у Ирочки Завирухи, что я пошла дальше на курс мастера. Этот курс, конечно, намного глубже. Он позволяет раскрыть свои таланты, раскрыть себя, глубже понять себя. В общем-то, все, что я хотела сказать. Огромная, огромнейшая благодарность Ирочке Завирухи Середа и низкий-низкий поклон. Благодарю тебя, учитель. Благодарю.